Каждый листик росянки, он покрыт маленькими кабельками росы. На самом деле не просто роса, а целая смесь органических кислот. Если пальчик пальчику. Они липкие. Да, это как клей. У жирянки все то же самое, но распределено по всему листику. И мелкие мошки, которые появляются от того, что мы там, допустим, фрукты не доели и обрезки не выкинули, вот они летают и ловят с этими растениями. У сарацений способ охота немножко другой, так же, как и у непентеса, у них ловчие листья образуют кувшинчики. Только это травянистое растение и листик этой травы сразу в виде кувшина, а здесь из листика кувшинчику еще надо подрасти. Каждый кувшинчик непентеса это желудок, и в нем очень много еще желудочного сока, то есть там яблочная, лимонная кислота, муравийная кислота. В него можно мясо положить, он даже мясо съест. да. Вот такие вот насекомоядные растения. Просто место обитания у растений разное, угу. и, соответственно, если болот, болотистые условия, мы можем просто мох где-то взять да, угу. и растение даже посадить в вот этот мох. Если тропическое растение, Продожди, то ну, желательно мы сделать климат даже с закрыванием верхней крышки, чтобы зазор для выкупа влаги был минимальный. То есть вот ему нужно влажность почти под 40%. Вот. Если листик слишком сильно сжат, значит, скорее всего, он был уже захлопнут. Если он уже раздавил насекомое, он сжат просто вплотную. Да? У ну, него такая уже мертвая хватка, его не разжать. Если листик слишком сильно вывернут, значит он уже кого-то съел несколько раз, и весь желудочный сок он потратил. Поэтому сейчас найдем какое-то растение, у которое ловушка около 90 градусов имеет угол. Именно она очень быстро сожмется и выходит. Смотрите, так, смотрите, вот этот весь сейчас ест, если угол маленький, то он будет сжат, он сейчас открывается, а если угол около 90 градусов, ну, допустим, вот этот, да, то он сейчас быстро сожмется. Оп, все, покормили, что нужно сказать растению? Приятного аппетита! Приятного аппетита. Вот дней 10 он такую муху будет большой кушать. Чего делать нельзя, просто запоминайте, да, один дядька, он попробовал бегать за мухой, но он, вот из разряда тех, кто думает, что если с растения выйти на улицу и пройти возле помойки, помойке, за тобой полетят рои, да, как пчелы. И поэтому, когда к нему в офис залетела да? муха, в растение он взял с подоконника и побежал за этой мухой. Он думает, что, что сейчас под, подбежит поближе, Муха почует, и она сама сядет. Такого не произошло, и он пока с криками бегал по офису, споткнулся, упал, и, короче, вот в этом состоянии лежал, его подняли, поставили растение, его усадили, пока чистили, муха долетела до конца, ее никто не пугал, села в ловушку, и Она приманивается настоятельно, поэтому, в принципе, бегать ну, не обязательно. Но есть э, личинки, которые продаются в разных магазинах, которые мы можем просто поставить в теплое место. И каждая личинка станет определенной мухой. Здесь у нас личинка называется львинка, а муха солдатик. Эти мухи медлительные, поэтому если вы открываете банку, они сразу все не вылетят. А если вы взяли опарыши в рыболовном магазине и вырастили обычную зеленую муху, когда банку открываете, они вылетают почти все. Поймать их очень тяжело. Поэтому вот так. Кто-то берет, допустим, по в нескольких магазинах можно купить тараканов либо сверчков, которые продаются для э, кормления рептилий, да? Тоже. То есть, Взяли есть, один все покормили, все растение питается. Сразу все ловушки кормить не обязательно. Емко. Да, да, да. Так что если лето, вы можете просто взять растение, выйти на улицу, поставить его на травку, он поймал сам, да, и потом залезти его домой. Он переварил до конца, выросло еще штучки-три новеньких, потом можно еще раз с ним погулять. Еще такой момент, видите, линейная муколовка цветет, и когда появляются беленькие цветочки, мы уже сразу видим здесь пыльцу, которую мы собираем кисточкой и переносим с одного на другой. Семечки мы можем посадить и получить множество новых растений. Школьники делают по этим растениям в школьное учебное время шикарные проекты. Как можно сделать? Во-первых, если мы знаем, что ловушка в среднем зажимается первый раз быстрее, чем мы моргаем, Каждый раз, когда мы докасаемся до ловушки, да, она заклумнется только после второго касания. И один из проектов может быть только вот как, как она сожмется. Да? Первый раз докоснулись нет, второй раз да. Соответственно, после второго касания она уже смыкается. Но насекомых она одного переваривает за два дня, другого за неделю, третьего за 10 дней. А кого больше, кого меньше. Тоже интересно. То есть мы взяли, допустим, на улице какого-то жучка, посадили, попоткали и засекаем, сколько дней она его переваривает. А потом там залетел комар, да? Мы споткали, сколько она комара съедает. Все, описали, у нас проект готов. Учителя обожают такие проекты, потому что дети делают целые исследования, Через игру, да, через просто кормление своего домашнего питомца. Потом питомцы дают имя, назвали, допустим, вот Геной, да. И вот с Геннадией можно пойти погулять, поставить на травку, насколько быстро он приманивает. Тоже исследование. Главное в уходе в содержание, чтобы вода была бедная, без минеральных веществ и удобрений. И тогда новые ловушки будут расти с хищными свойствами.